Народ, всем привет! Добро пожаловать в новый формат передачи Калибровости. Теперь не будет видео нарезок, будет просто сидение за столом, читание новостей в стиле лайф. Мне так больше нравится, надеюсь, вам тоже понравится. Так вот, небольшой разгончик перед тем, как начнем посмотреть новости. Как вы поняли, я уже вернулся домой, видосы будут выходить. Из интересного и не очень. Я заболел, вы представляете, ковидом. Потому соответственно, теперь я не чувствую ни запаха, ни вкуса вот такая вот печальная новость, вроде только приехал и заболел как получилось, не знаю но давайте к более интересному помимо того, что мы там планируем э, это маленькая пасхалочка того, что ожидается так вот, еще есть одно интересное шоу которое будет в онлайне и возможно его можно будет послушать вот такие вот мини-пасхалки. А теперь давайте вернемся к нашему новому формату. Э, как вы знаете, у нас ожидается большое изменение в игре. Фактически уже будет опять другая игра. Самое печальное, что разработчики не упомянули в своем видео, что не будет вайпа, потому что многие почему-то решили, что будет вайп. Нет, народ, вайпа не будет. Будет просто глобальное изменение. И начнем с маленького, от последнего к началу. Соответственно, новый эпический образ и обновление 0.17.1. Выглядит он прикольно, красиво, но, естественно, это не новый. Что, в принципе, меня триггерит, как и вас. Это просто эпический образ, перекрашенный. И печально, что они пишут новый. Если бы не писали новый, я бы не так сильно возмущался. А так, думаю, как и вы, я тоже возмущен словом новый. Новый, старый, блин, ну не знаю, такой себе. А далее, по поводу больших ценников, которые будут на оперативников. Соответственно, с изменением экономики у нас теперь не будет материалов. Что, в принципе, очень сильно удивительно. Мы возвращаемся к тому, что было до этого. Да? Мне кажется, если честно... Помните, 1С же купили, а калибр не купили. И, возможно, им сказали, народ, переделайте игру, и, возможно, мы вас купим. Но ну, это так, мои чисто домыслы, из теории, ну, такого, невозможного, но вдруг. Пофантазировать никто не мешает. А, пишите, кстати, в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Так вот, изменение цены. Материалы у нас убираются, остаются только кредиты. И по кредитам у нас по снайперам 100, медики 150, штромники 200 не показали поддержку, потому что, скорее всего, поддержка 250, и это уже очень много, народ будет возмущаться. Из положительного, конечно же, что нам не надо будет фармить материалы, не надо будет открывать боксы и тому подобное, станет чуть проще в этом плане. Чем меньше элементов, соответственно, тем лучше. Но, с другой стороны, это дорого. Хотя компенсация по материалам, которые нам придет, для тех, кто был старожил, да, для них это будет нормально, хотя бы немножко, но компенсируется. Вот. а по поводу молодежи, ну, им будет тяж тяжелее, конечно, добиваться нового оперативника. С другой стороны, у нас появится возможность покупать любого оперативника. Соответственно, все будут оперативно открыты, кроме последних подразделений, соответственно, и кроме последующих. Не знаю, насколько сильно она повысится, и, возможно, мы будем чуть быстрее зарабатывать, чем сейчас, а возможно, только на немножко. Никто толка нам еще не объясняет, ждем, соответственно, более конкретную информацию. Но все, что мы знаем, что ценник высокий, доходность будет чуть выше, но я думаю, не очень много будет выше, потому что у нас... Все-таки, все-таки, да, према не должны продавать Соответственно, с према будет гораздо быстрее фармиться Возможно, поменяет премовую систему Почему бы нет Но пока толком неизвестно В общем, ценник будет высокий Зарабатывать будем чуть больше, но не больше Ну, в принципе, плюс-минус положительная новость Так, также очередная новость у нас А, кстати, забыл сказать про ротацию У оперативников будет ротация, Она никуда не денется И все, что она будет делать, это делать скидку на определенных оперативников Скидочки это всегда прекрасно. Вопрос только в том, на каких оперативников она будет. И также интересно, будет ли повышенная цена на эксклюзивных оперативников, либо они все уравняют. Я лично за то, чтобы они все уравняли, ну, уже куда, куда, куда. А, кстати, по поводу, также новость, которая была по конкурсу торты. К сожалению, я не участвовал, потому что я не успел приехать, хотя у меня идеи были нарисовать. Подведенные результаты меня не очень устраивают. Как мне кажется, есть работы более достойные, чем те, которые они выбрали. Но это лично мое мнение. С другой стороны, это все вкусовщина, ну, допустим, им это понравилось, они это взяли. Ну, не знаю, как по мне, это очень спорно. Я бы некоторые работы поменял. Ну, либо добавил бы еще пару категорий. А, к следующей, соответственно, новости это компенсация за материалы. Мы, в принципе, частично уже касались. А, по замене, получается, тут будет плашечка там 10 за фиолетовый, 5 за синий, 3 за зеленый и 1 за белый. Но как по мне, ну, очень мало. Я бы добавил гораздо больше. Я понимаю, что они хотят сделать так, чтобы у нас не было очень много кредитов, чтобы мы Продолжали фармить, а они стали мультимиллионерами. Хотя такие есть там по 5-10 миллионов. Я не знаю, что вы там делаете. Так, ну и давайте вернемся к небольшому роудмэпу. Соответственно, по крайней мере, на 2 на полтора месяца это точно. Хотя я хотел бы видеть большой роудмэп. На хотя бы полгода Эх, мечты-мечты Так, по поводу дня рождения У нас будут подарки, косметика и задания В принципе, все стандартно Это будет в октябре а Также в октябре ожидается Хэллоуин И судя по картинке Вот здесь мы видим, что будет новый режим Это будет ПВЕ режим а, Судя по глазам, которые там будут Это стопудово будет зомби Что-то с этим связано однозначно Не знаю, они просто добавят зомби Или перерисуют карты, что-то сделают Вопрос но точно, однозначно, это будут зомби, это прикольно, я хотел поиграть. И, соответственно, опять, опять задание, косметика, все стандартно, но, блин, дай бог они сделают прикольный режим, можно будет их похвалить. А, в ноябре уже будут более глобальные изменения, там будет экономика, прокачка, контент-интерфейс. Экономика, а, у нас поменяется прогресс, соответственно, поменяется доходность в кредитах, уберут материалы, но если вы помните, там была такая фраза, возможно навсегда. То есть у них, в принципе, система по материалам осталась, да, они же не хотят выбрасывать это. Возможно, они где-то ее применят. Возможно, это будут э, кланы, в которых они будут, ну, смотрите, точно, гениально, ведут кланы когда-нибудь. И система материалов они внедрят в кланы, где мы будем фармить клановую валюту, какие-то клановые там материалы и так далее. И за счет этого уже прокачиваются сами кланы, улучшать их и тому подобное. По крайней мере, я так надеюсь. Поэтому сказали, возможно, навсегда. Мне кажется, невозможно. А также м -м, фрагменты. Что-то сделать с фрагментами, что непонятно. Даже ну, в голову ничего не приходит, что они могут с ними сделать. Начнем с прокачки. Она будет нелинейной, еще раз повторюсь. И вопрос, если мы будем идти по линии прокачки в одну сторону, сможем ли потом мы пойти в другую? Либо это будет окончательный выбор. Но мне кажется, будет все-таки более стандартно, чтобы людей... Не вызвать больше гнева Мне кажется мы просто будем выбирать Пойти вот сюда и мы можем здесь два модуля выкачать Либо нам сначала пойти сюда и здесь там, пару модулей выкачать Соответственно ну, Просто выбираем куда лучше пойти Где больше плюшек не знаю, что будет, но, блин, очень интересно, как это будет реализовано. Надеюсь, ну, они не облажаются в этом моменте. Слава богу, навыки я успел прокачать, они у меня все, мне не надо сильно заморачиваться. Но обязательно создам, скорее всего, новый аккаунт и буду уже смотреть, как это все-таки качается с нуля, как это все смотрится. Потому что при полном аккаунте, как у меня, непонятно, да, насколько это будет чувствительно хорошо, либо плохо. Это надо будет посмотреть. Но навыки точно переделают. Я, кстати, делал видео, как навыки можно переделать. Оно было не так давно, даже не помню, где на канале. В общем, там была система в том, что навыки будут давать не только плюсы, например, но еще и минусы. То есть ты в чем-то выигрываешь, в чем-то проигрываешь. Возможно, в эту сторону тоже будет изменение. Но мне, по крайней мере, хотелось бы. То есть навык, который дает и баф, и дебаф. Кстати, что по поводу этого вы думаете? Например, быстрее скорострельность, но меньше скорость бега. Да? Защита от э, газа, но, например, больше страдаем от кровопотока. Слушайте, ну, мне, мне кажется, это прикольно было. Но хотя, мне кажется, многие из вас бы сейчас меня за это захейтили. Но, тем не менее, э, по навыкам будут большие изменения. Возможно, у нас будут уже другие модули. Мне кажется, не полностью переделывают э, премиум аккаунт. В нынешнем состоянии мне он не очень нравится. Все-таки, да, это дает какие-то плюшки, но, тем не менее, ну, не такие большие, как мне лично хотелось бы. Хотя очень классная идея, что имея прямо аккаунт, ты даешь частично своему союзнику в игре. Вот это мне очень нравится. А в остальном, ну, не знаю, что-то, что-то надо явно менять. Тут тяжело сейчас ванговать. Они, судя по тому, что они делают с игрой, они, как они говорят, раз в год Кардинально меняет игру И что им придет в голову насчет престижа Мне даже лично не приходит в голову а, Перейдем дальше к последнему к Контент предпоследним а, По поводу контента будет новый режим Соответственно это будет пвп режим там Два мяча перекрестия Даже если посмотреть на саму картинку Картинку карты, которую они переделали Блин, это очень классно и атмосферно смотрится Я не знаю что будет с нашим железом Будет оно гореть или нет Насколько они это все оптимизируют Но то, что я сейчас вижу Это гораздо красивее чем есть на данный момент И это классно, хорошая новость По поводу режима, мне кажется, будет режим Атаки и обороны, где мы будем Стартовать и захватывать определенные точки соответственно, их удерживать Ну, мне так кажется И, скорее всего, там будет умер-воскрес, умер-воскрес Вот таким форматом будем играть Мне так кажется, либо мне так хочется Возможно, это навеяло мне недавний стрим По Battlefield, где ввели режим 8 на 8 И что-то подобное мне хочется увидеть В нашей игре Соответственно, доработка. Судя по изображению, это похоже на контейнер. Что-то сделают с контейнерами, но явно их не уберут. Но оставят. Посмотрим, что они сделают с этим. Косметика. Но, возможно, косметика будет выпадать по-другому. Либо стоить по-другому. либо И она будет многоуровневой. То, что ты можешь выбирать из разных-разных частей что-то себе собирать. То же самое, например, легендарка, с которой я могу эту часть взять, вот эту часть и соединить их, скомбинировать. Или с эпическим образом несколько образов вместе Сделать. Почему, в принципе, нет. Последняя новость на сегодня в этой передаче, это, соответственно, интерфейс. Что-то очень сильно поменяется. Ну, я не знаю, нынешний интерфейс мне, в принципе, нравится, мне устраивает. Единственное, что, имея всех оперативников, для меня лично он немножко перегружен. Мне так кажется. Посмотрим, что с этим будет делать. Ну, не знаю, по мере, не знаю, как вы. Вот напишите, кстати, в комментариях по поводу всех этих новостей и в том числе по поводу интерфейса. Мне сейчас интерфейс плюс-минус нравится. Но вот серьезно, возможно, они переделают, и мне понравится еще больше. Но на данный момент данный интерфейс, ну, плюс-минус меня устраивает. Он интуитивно понятный. Естественно, я убрал бы розу, которая у них вот есть в греблин, потому что она, ну, по факту бесполезная. Она максимально бесполезная. Вот, она уже устарела, ее, скорее всего, берут. И вот, во всем остальном, ну, не знаю, мне нравится, мне устраивает. Не знаю, как вам. Вот, на этом, в принципе, все. Спасибо, что смотрели. Новости у меня закончились. Пойду клепать что-нибудь другое. Вот. Хотел бы еще сказать, что есть у меня задумка одна очень интересная. Не знаю, как это сложится в связи с тем, что я еще заболел. Вот. У меня была возможность. Я написал одну песню. У меня, конечно, голоса нету И слушать это тяжело. Но, тем не менее, мне нравится. Вот. И если получится снять у меня клип, а я задумал это сделать клип в таком черном белом стиле. На развалинах. по такую, Вроде вроде текст прикольный получился. Мне понравилось. Вот. Такой маленький спойлер. Планирую сделать. На ну, с вами был Димон. Пока-пока. Напишите, как вам такой формат лайвстримов. Увидимся в рандоме. Калибрасы или калибриата Не, калибрасы как-то. Вот, кстати, на стриме обсуждали. Калибрасы или калибриата Калибровцы. До встречи в рандоме, калибровцы.